Уважаемые коллеги, я с удовольствием выслушал предыдущих докладчиков. Здесь правильно было сказано, что есть какая-то основа, чего толкнуться. Я продолжу. Вот с точки зрения взаимодействия России Россия, с евразийским государством, можно что сказать. Вот здесь таблица проведена, данные 2017 года. Они свидетельствуют о том, что основная нагрузка падает на европейские страны. И ситуация, в принципе... Не меняется, не меняется, не, то есть независимо от э, вот этих санкций. Они дают уменьшение оборота, где-то товарооборот на 30%, причем, так сказать, типа России, даже по Татарстану, но не меняется эта структура, Она не меняется. Доля азиатских стран составляет примерно 30%. Все. Значит, поэтому даже когда мы говорим о Китае, о Большом Китае, он самый, конечно, большой с точки зрения и страны. Вот. но когда мы берем совокупность регионов Европы, она опережает, есть страны, есть с точки зрения взаимодействия с Россией, доля Китая около 10% товара в России. Значит, здесь общая схема, значит, в этом случае экспорт в те страны, то есть экспорт сырья в те страны, которые нуждаются в сырье, и продукция низкой так сказать, технологической переработки, оттуда идет машино-техническая продукция. Значит, это касается и Европы, это касается и Китая. Вот посмотрите данные экспорта в Китай. Значит, мы поставляем, прежде всего, минеральные продукты в Китай. Ну, вот, из Китая идут, так сказать, в порядке импорта, прежде всего, машинотехнические товары. Ну, вот. в, этом случае, в этом случае, вот когда здесь говорят, э, все чем мы можем войти, где закрепиться. но ну, в Европе сложно, в Китае сложно, да? Вот центральная Азия, предмет как бы дискуссии, мы там можем закрепиться или нет. Ну вот давайте в несколько стран возьмем, так сказать, хотя бы две. Самые бедные, самые богатые. Афганистан самая бедная, да, находится в регион Центральной Азии, так же как и Монголицы, традиционно. Значит, и Казахстан, как наиболее развитое государство, где значит, ВВП с точки зрения паритета покупательных способностей приближается к российскому. Вот карта, которая показывает, каким был Казахстан раньше, до распада Советского Союза. Это промышленная, так сказать, республика с большим шлейфом промышленно-комышленных высоких технологий, машиностроительным комплексов по северу Казахстана. Вот, посмотрите, динамика 1991 года и 11 года. Вот в 1991 году Казахстан был таким, то есть республика, где действительно машиностроительный сегмент занимал около 12%, топливный около 8%. Ну и вот современная ситуация, когда топливный комплекс вырос, так сказать, до 50%. В этом отношении, в этом отношении э, можно говорить о том, что структура, в -то, структура и России и Казахстана за это время только сблизились, сблизились, И вот на этой основе как бы схожести структуры взаимодействия глубокого. Развитие не происходит. Вот здесь говорилось о ЕС. Вот посмотрите, опять же, так сказать, динамика ситуации, ну, с точки зрения Казахстана. Казахстан, значит, его объем товарооборота падающий на страны ЕС 10 год 21%, в 16 год, ну, чуть-чуть больше, 22%. Скелет этого взаимодействия Россия не имеет и 10% товарооборота со странами ЕС. Там одна только Беларусь около 60%, но это, так сказать, под из стран Европы. Ну, вот. Ну, посмотрим, так сказать, с точки зрения вот такого товарного диалога с Казахстаном. С Казахстаном. Это важнейшие партнеры Казахстана. Доля России всего 20%. Опять же, так сказать, страны, развиты европейские, 30 с лишним процентов. Ну, плюс другие. Россия всего лишь 20%. То есть явно, так сказать, дисбаланс с точки зрения интеграции экономик России и Казахстана поставляется России в Казахстан, я обратно? да примерно одно и то же. Вот поставки из России в Казахстан самые крупные. Это прежде всего нефть, нефтепродукты. Несмотря на то, что там нефть добывается, автомобильный бензин и прокат. Обратно из Казахстана опять плоский прокат продукция неорганических химий, железные роды. Позвитываются очень близки по степени технологичности. А вот теперь вот эти важнейшие, важнейшие партнеры. Казахстан с точки зрения инвестиций. Посмотрите, удельный вес России около 7%, Нидерланды 30%, США 22%, Китай, кстати, намного меньше, там только 6% с небольшим. Но ну, причину я вот назвал. Однородность, значит, отраслевой структуры, в принципе, принципе небольшие небольшой возможности, что линия взаимодействия. По линии высокопромышленной кооперации линия взаимодействия больше, по линии сырьевой там... Посмотрите, значит, кооперация между странами Персидского залива, и Северной Африки Минимально, Несмотря на то, что они создают различные там союзы и так далее. Минимальный Афганистан, страна, с которой мы имели очень тесные отношения, 50% всех предприятий и так далее, объектов промышленно более с точки зрения помощи Советского Союза. Вот теперь ситуация, хотя не очень тепло относятся к России, ситуация, доля России в общем импорте, Значит, Афганистан 2%, а вот доля, так сказать, России, в общем объеме афганского экспорта, составляет всего 0,7. Вот такая ситуация. Кто они, партнеры Афганистана? Вот. Ну, это прежде всего, по линии импорта, это Иран, Пакистан, Китай, по линии экспорта, так сказать, это Индия, Пакистан и Иран. России здесь, нет. России здесь нет. Вот что касается взаимодействия теперь Китая и Афганистана. Афганистана. Китай очень активно ходит на афганскую площадку, вкладывает там большие средства. Хотя, казалось бы, страна, так сказать, территориально удалена несколько, но там есть площадки для инвестиций, Это прежде всего, месторождение нефти, меди, извините, недонавтраты, которые считаются крупнейшими в мире. И вот, соответственно, китайские компании которая вкладывает около 3 миллиардов долларов вот это с Слоя. России тоже предлагает соответствующая площадка от Газопровода. Значит, вы знаете, что был проект Газопровода в свое время, это есть Туркменистана, когда там в 8 году задвижку поставили. Значит, на юг в Карачи, там же и развод газа. Проект не удался, так сказать. не удался, потому что аргентинцы не смогли американцы, так сказать, могли, ну, так сказать, смогли проконтролировать ситуацию. Вот сейчас, сейчас ситуация, она как бы повторяется с газопроводом, вот, но он будет иметь несколько иной конфигурации, то есть не в Карачи будет уходить, а будет уходить на территории Индии. 10 миллиардов долларов, так сказать, от 8 до 10 миллиардов долларов – вот это, так сказать, величина инвестиций, которые туда нужно вложить, и, в принципе, предложение было сделано российской стране. Пока нулевая реакция. Китай вошел, мы, мы не входим. Значит, ну вот теперь непосредственно Россия и Китай. Россия и Китай с точки зрения уже тех же самых инвестиций. Вы знаете, ситуация в чем интересна? Мы не знаем, сколько вкладывает Китай в Россию. Оценки расходятся на порядке. Ну, вот посмотрите, по данным, так сказать, Центрального банка, по данным платежного баланса, Значит, 2015 год 645 миллионов долларов, 350 миллионов долларов в 2016 году. Значит, согласно китайской статистике, совершенно другая статистика, значит, китайская страна говорит о текущих инвестициях в размере около 3 миллиардов долларов и о накоплении китайских инвестиций в Россию. Тут уже по оценке пошли, пошли самые разные. Еще, пожалуйста. Вот с точки зрения, так сказать, китайских представителей, оценки пошли от 3 миллиардов до 42 миллиардов долларов. Кто как говорит. Поэтому мы даже не имеем представления четкого о том, сколько китайских инвестиций сейчас в России. Но можно утверждать, что Китай действительно инвестировал в Россию достаточно, достаточно много. Но вот что интересно, казалось в точках, где Китай мог вложиться, он то не вкладывается. Вот посмотрите структуру накопленных инвестиций в российские особые экономические зоны. Вот, посмотрите, здесь нет России. И, скажем, когда у нас Алабуга, свободная экономическая зона, там пришли турецкие инвестиции. Там нет китайцев. Китайцы нет, потому что они вделяют особые условия, так сказать, те, которые в этих зонах не выдерживаются. Значит, куда Китай вкладывает сейчас деньги, инвестиции? Ну, вот есть три группы стран, куда он... Преимущественно осуществляет вложение – это, прежде всего, богатые страны Европа, Западной Европы и США, где он просто скупает бизнес. Это беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии, где он, соответственно, размещает свое производство. Есть дешевые рабочие силы, есть низкое экологическое законодательство, но ну, есть, так сказать, одномерные экономики, связанные с обычными сырьями, такие как арабские страны, прежде всего, Саудовская Аравия и Казахстан. Вот страны со средним уровнем развития, которые пытаются сделать рывок, иметь диверсифицированное, так сказать, промышленное производство, они затрудняют выбор, в этом случае, китайской страны, куда что вкладывать, потому что чаще всего он плодит себя конкурента в этом отношении. Поэтому вопрос о том, куда готов вложить Китай, Китай это действительно вопрос. Значит, ну, многие считают, что вкладывают деньги там, где вот в России, там, где э -э -э, домывается то есть так, ну, давайте посмотрим, вот там, динамика вложения в шестнадцатом году, скажем, да, да 5-й, 16 -й год, достаточно продолжительный период, мы видим изменения предпочтения китайских инвесторов, они вкладывают, так сказать, вот прежде всего транспорт и высокие технологии. Это действительно то, что им надо. Топливное вещь такая, сырье можно завести из Ближнего Востока и так далее, а это то, что необходимо. Китай крайне нуждается в соответствующих технологиях, и нуждается вот этих транспортных коммуникаций, транзитных, от которых... Сейчас была речь, поэтому в принципе подводя итог, можно говорить о том, что действительно основа кооперации с Китаем дальнейшее это высокие технологии, это совместная промышленная кооперация на базе высокотехнологичного производств, и это есть, так сказать, транзитные транспортное линия. Китай очень пристально смотрит на Россию с точки зрения наличия здесь научного потенциала. Да, это мы считаем, что мы настолько, что мне интересно. А мы для китайцев очень интересно, потому что фундаментальной науки, такой, как в России, там пока еще нет. Хотя вкладывается масса усилий, чтобы она была. Прикладная наука неплохая, вот скажем, Шинчжин и так далее. Вот. Но этого не хватает. Не хватает, и поэтому Китай очень прикольно его внимание, так сказать, на... Специалист в области фундаментальной науки, поэтому китайские программы по привлечению иностранных специалистов, они останутся прежде всего на этом. Но ну, вот посмотрите, это технологический бизнес. Это даже не технологический, это бизнес по технология, то есть в виде лицензионных соглашения, ноу-хау, патентов и так далее. Вот здесь видно, что Россия действительно привлекает в этом отношении. И прежде всего, это же это услуги. Там, где доводка до промышленного образца, уже, уже минимальна. И покупатели наших технологий, опять а тут не слабая эта страна, на первом месте, так сказать, США, Германия, Нидерланды, и дальше Китай, Бангладеш и Индия. Наша технология востребованы, наши специалисты тоже. Ну вот, ну, вот завершая, так сказать, еще хочу сказать, что есть еще одна ниша, конечно, для взаимодействия, когда он говорит, а с остальными странами? У нас еще осталось страны ближнего, востока, южная Азии и так далее. Но это, конечно, совместное участие в сырьевых проектах и поставке продовольствия. Вот это очень актуально для них. Здесь Россия вполне может входить. Мы знаем, что наши нефтяные технологии, с переработки, скажем, нефти, свыше 90%, то, что это станет делается. Ну, скажем, уровень обводненности скважин 20% больше арабы уже не освоивает Мы осваиваем скважина, там, где уровень обвольнения свыше 80%. Мы, мы, мы имеем таких технологий, они не имеют, и поэтому, скажем, в провинции ПАРС, Южного Ирана, работает наша компания, в том числе, это странские и так далее. Вот. И второе, это, конечно, поставки продовольствия, в те страны, где хватает. но ну, пятая часть поставок продовольствия стран ближнего востока, Восток, Северной Африки, 30% поставки зерна, это Россия. Вот здесь мы можем развиваться. Ну, завершая, скажу о том, что связи, вот по факту, так сказать, очень слабые, ну вот возьмем там, вот, значит, в Саудовской Аравии 11 миллионов Татарстанов сидят. У нас 20 миллионов товарооборота, из них 11. Визиты, которые наносятся туда, они зачастую не имеют эффективности. Почему? Да потому что многие вещи мы не сделали. У нас основа не заведена. А Основу, так сказать, как один араб сказал, будете жить по-нашему, будете с нами иметь связи, да? Вот, значит, основа, одна из основ, исламской тайской банке, исламское страхование, чего у нас нет. Вот создали тогда этот... Фондбанк первый в России, так сказать, подразделение по исламскому банкингу, оно было разрушено вместе с Тадфундбанком. Ну и последнее, последнее, я буквально скажу в двух словах, пока, пускай они покажут. Значит, это вот участие в этих транзитных проектах. Вот он, транспортный маршрут, который он часто рисует, да, это евразийский транспортный коридор, не пан европейский, а евразийский, проходящий через Россию, они вот точки пересечения в Казани, Татарстана, вот имеет близко. Я скажу так, что ни один из этих проектов не было реализовано до конца. Ни один. Подписали спасибо, не реализовали ни один. Куча там нерешенных проблем. Но китайцы предлагают новые вещи, на которые мы очень идем с трудом. Это вот э, проекция канала между Персинским заливом и Каспийским морем, который вообще может изменить кардинально проходка судов, минус свой канала. Ну, вот. Но все требует денег, совместного участия. Совместного участия мы зачастую очень боимся. Когда Китай предлагает условия концессии, мы прям боимся этих условий концессии, поэтому у нас заморожены эти участки железнодорожного строительства, поляно-транссиба, высокоскоростные участки, и проект Европы-Западной Китай, автомобильный автотранспортный коридор, и Европа, значит, Север-Юг и так далее. Заморожены огромные участки, хотя Китай в других странах мира, это логистическая сеть... Построил, и, в общем-то, она служит интересам Китая и интересам тех стран, на которых мы говорим, что она закончена.